Раунд начался. Ну что ж, дорогие мои, это третий четвертьфинал и это команды мятежные Скорб и команда Silence. Вот такие вот коллективы карты мосты. А, в атаке у нас начинает команда. Божечки мои, команда Silence Очень непривычно все-таки по сравнению с Counter-Strike не видеть название команд постоянно перед лицом. Поэтому надо просто запомнить, что за Warface сейчас играет Мятежная Скорбь. И все. А вторые это Silence, Это тоже нужно запомнить. В общем, разбаловал меня Counter-Strike. Нужно что-то всегда запоминать. Есть один лекарь. Это Масяня и Тигр в тайге. Соответственно, по медику в команде. Также по два снайпера имеется Нет, прошу прощения, один снайпер Это голубоглазка У Скорби И два снайпера У Сайленс. Ну и, в общем-то, раунд начинается с занятия Единички и, естественно, дальнейшего Ретейка, по всей Бомба. видимости, Установлен. от Мятежной Скорби, если, конечно, ретейкнуть Здесь что-то получится, потому что позиции Отдали, ну, практически На все 100%, однако Маркин ТВ Забирает Тейлинса Погибает Тигр в тайге от снайперской винтовки. Голубоглазки. Нефилим. Минус Имрин. Голубоглазка забирает Лэмберта. Вы посмотрите, какие... Какие экшонистые у нас перестрелочки Это Нефилим. Минус Голубоглазка. А второй минус по Имрину. Вот это раздатчики. Попытка задепать на морозе. Ну нет. За такой конечно, нужно наказывать. И Масяня в соло. В соло при этом можно, конечно же, поднимать тиммейтов. Я бы даже сказал, нужно. И нужно было делать, наверное, это еще немного раньше. Но перетянуто уже при любых раскладах вещей. Попытка задефать здесь стопроцентно окажется мимо кассы. Раунд за сайленс дорогие друзья. Счет 1-0. Показали, что в атаке можно играть не только медленно, но еще и... Вдумчиво, так сказать Вот мне кажется, раунд был достаточно вдумчивый Все прокидали, заняли Да, конечно, не без учета того, что мятежные скорпи отдали, по сути, э позиции И позволили зайти на единичку Сделав акцент на удержание двойки Но это как бы не серьезно и как бы не столь уж страшно Отдача раунда Потому что если брать уж на примере Counter Strike, То там все завязано на экономику А здесь отдали раунд и отдали раунд Ничего в этом страшного нет Ну, просто его потом нужно отыгрывать Три минуса от атакующей стороны. Имрин и Маркин остаются вдвоем. Естественно, лекарей и медиков среди них нет. Вот такие неприятные новости порой случаются. Надо как-то пытаться выигрывать. И Имрин теряет часть своего лайфбара. Однако все-таки выживает для него это самое главное. Делает еще один минус по Тигру в тайге. все-таки погибает. Маркин ТВ. Последний. Один на один с Ламбертом. А, с Ламбертом, прошу прощения. ну можно и Ламберт. В общем-то, наверное, не ошибка. Снайпер против Инженерыча <смех> Ну, осторожность Осторожность и точность Это то, что поможет каждому из игроков Кто будет осторожнее, кто будет точнее Узнаем с вами сейчас По гранатам, я так понимаю, у ребят вообще Уже ничего не осталось И это неудивительно После того, что они остались один в один Какие здесь могут быть гранаты Но Маркин перестреливает Лэмберта И это один 1, -1. Ну, вот вам и новость, дорогие мои друзья. Да, ну, понятное дело, что снайперу вроде надо попасть один раз, но этот раз еще нужно попасть. В это же время можно, в общем-то, и получить спеть. Что, собственно, сейчас и случилось, когда снайпер пытался попасть, но соперник оказался чуть более проворным. При этом еще и тайминги сложились очень удачным образом. Хорошая хаешка от Масяни. Тигр в тайге отдыхает, нефилим отдыхает вместе с ним и... Внезапно медики погибли. Все медики, которые были, а точнее был один медик, вот он и погиб. Непосредственно теперь уже атаковать придется в том составе, который и есть. Это Лэмберт, Лявик и Тейленс. Тейлинс. Ну, слишком широкий стрейкнет. За такой, конечно, косячок его наказывает. Слишком читаемая ситуация, чтобы не наказать. Лявик у нас остается последним. Ну, давайте смотреть за Лявиком. Что Лявик предпримет здесь? Мне даже лично сложно представить, на самом деле, что может помочь ему победить. Настрелы какие-то в дым прилетают. Ставится мина. И Масяня убивает Имрина, убивает Лявика и... Героически еще и голубоглазка подрывается на мини своего соперника Но это в любом случае Бомба дефьюз бомбы без... и 2-1 Все-таки пока э, удается мятежной скорби продавливать Но опять же по моему сугубо личному мнению Как вот я Раунд. вижу со стороны, как складывается, как мне кажется обороняться Здесь все-таки как-то поприятнее, нежели атаковать Я имею в виду чуть более комфортная сторона, наверное все-таки оборонительная Определенно, есть карты, на которых атаковать э, как-то интереснее и даже легче, чем обороняться. Но вот мне кажется, что вот здесь, конкретно на этой карте, ну, может быть, это, опять же, в силу отсутствия необходимого опыта в игре Warface. Косячок! Ну, бесподобно, по-моему, реализовал свою позицию. Настрелял просто миллиард соперников. Там еще и три килла дальше... <кх> Простите, три килла как раз-таки косячок сделал. Лемберт последний. Тут, в общем-то, уже отдача. И практически стопроцентная Потому что, ну, снайпер один в четыре И... И сразу Раунд открывается под голубоглазку Которая не промахивается в этой ситуации Три, а Вновь вновь, <coughs> вновь разбежка по точкам на этот раз акцентированы действия под единичку. Под двойкой есть три игрока обороны. Но на самом-то деле все немножечко иначе. Под единичку, наверное, все-таки желательнее было бы стягиваться. Нефилим минус маркин ТВ. И да, единицу действительно начинают прессинговать. Попытка установки бомбы имеется. При этом, кстати говоря, ситуация 5 в 2, что уже навряд ли что-то изменит и что-то поможет. Голубоглазка остается в соло. Неспасаемая ситуация, на мой взгляд. Но как бы... Здесь же не убежишь просто с поджатым хвостом. Да, в любом случае нужно повоевать. Но ну, убьют, значит убьют. Че уж поделать. Да здесь ничего не поделаешь. Слышит различные шорохи голубоглазка, но получает очередь от Эйлинса, и при этом еще и, конечно, под флешку, кстати говоря, был выход, что вот тоже, опять же, говорит о тимплейности, это именно то, чего порой не хватает многим командам, ведь не было бы этой флешки, вполне возможно, голубоглазка не промахнулась бы и Эйлинса убила, но это, правда, конечно, ничего бы не поменяло, тут так и так победа была бы в любом случае за Сайленс. Ладно, хватит, хватит анализировать сложившиеся ситуации. Давайте смотреть дальше, ведь у нас произошла смена сторон, и теперь команда... Господи, как они называются? Да? Мятежная скорбь, все, команда мятежная скорбь теперь э, начинает атаковать, и с атакой что-то пошло не так. Мягко говоря, что-то пошло не так с атакой, да, потому что голубоглазка в соло, ее расстреливают просто как только могли, и... Еще 3-3 Ну вот здесь, мне кажется, что команды более-менее плюс-минус Вот Начали. равные по составам, да, то есть по силе игроков, я имею в виду Есть наверняка, конечно, игроки, которые выбиваются чуть-чуть из э, своего коллектива, так сказать Но это не говорит о том, что они плохие игроки Так всегда есть, кто-то лучше играет, кто-то хуже Да еще и все зависит от ситуации Ибрин погибает, э, Масяня... Ну, я даже не знаю, можно ли здесь как-то пытаться спасать товарища. Наверное, можно, конечно, но стоит ли? Нет, не стоит. Да и вообще уже ничего не стоит здесь делать. Масяня, соло, Ой, а расстрел. Расстрел и уничтожение. 4-3. Жестко, кстати, хочу заметить, На что части. жестко достаточно отыгрывают атакующую сторону. Прошу прощения, оборонительную сторону. Э, команда... Сайленс, Это какие-то прям просто дикие. Я бы даже не сказал ретейки. Там даже не доходит до ретейков. Там просто на подходах к точке. Команда сразу отправляется отдыхать в подкате. Минусы у нас там расстреливают э -э -э. один из игроков. Не успел увидеть его никнейм. Тейленс. Еще один килл. Голубоглаз к Сымринам погибают, Масяня Вроде бы как еще живет, но опять же Там тиммейтов сейчас поднимать Когда? Когда поднимать тиммейтов Когда там просто со всех сторон соперники лезут В результате, по факту Даже без потерь практически, можно так выразиться Заканчивается раунд Все игроки оборонительной стороны Были живы на момент его завершения Понятное дело, что там были ревайвы Без них никуда, но Это тоже о многом говорит Все-таки Потери минимальны, потери сведены к нулю, и именно это, скорее всего, в перспективе поможет взять еще больше раундов, пока атака у Скорби, ну, выглядит, честно сказать, не так, как, наверное, хотелось даже самой Скорби. Три минуса, абсолютно не контрящиеся, четвертый не заставляет себя ждать, Масяня снова последняя. Последняя а, или я последняя, выничтожил. я уж не что знаю Просто я, я знаю человека, ну, слышал о человеке, который Масяня, но это мужчина а, Ну, вообще, конечно, глобально хотелось бы сказать, Браво, что Масяня это вроде все. бы как девушка Ну, тут такое дело У нас же сейчас современность, да, у нас можно сейчас хоть себя микроволновкой называть как бы 6 три Ох ты, ох ты, ах ты. ты Ну, здесь снова резкие запрыги-забеги Имрин погибает в перестрелке с а, Лявиком. Масяня. Где Масяня? Мне все время интересно, где Масяня. Потому что именно Масяня, в общем-то, здесь занимается дефьюзами. Ой, деф дефьюзами, господи, ревайвами и прочим. Ну, Маркин отдыхает. Имрин-то успел подняться. А вот Маркина вы еще поднять. Вообще идеально подкатить и нефилим. И нефилимище! Уничтожитель! Божечки мои! Под занавес еще и третьего забирает. 7-3. Ну... Двоих в подкате и суммарно трипл килл под занавес. Действительно, у нас там вот в чатике писали «Нефилим топ». Ну, наверное, отчасти я соглашусь. «Нефилим» сейчас прям дал стране угля, как говорится. Смен сторон вновь в атаку отправляются у нас игроки команды Silence. Маркин ДВ минус «Лэмбер». Оу, какой сбор! Какой сбор урожая сейчас у нас происходит, господи. Теперь, теперь Маркин в одну калитку уничтожает. Ну, я прям даже не знаю, чего ожидать от этого матча. Потому что все моменты, Раунд которые сейчас здесь происходят, все. достойны каких-то отдельных комментариев. И отдельно, углубленно нужно анализировать происходящее. Ну, вы сами, в общем-то, видите, что здесь uh, происходит. Лично у меня полное непонимание того... Кто здесь будет доминировать Вот если на предыдущих картах какое-то понимание было То сейчас от него не осталось следа Голубоглазка, минус нефилим Тейлинс Ответный минус. Ну, надо, конечно же, опять-таки, поднимать товарищей по команде. И вновь устраивать перестрелку при 5 на 5. Хотя, конечно, Масяне, возможно, будет тяжеловато добежать до позиции Глубоглазки. Ну, так или иначе, перестрелки уже непосредственно в точке. И Маркин ТВ вместе с Имрином. И вот, Масяне как раз поднимает Глубоглазку. 5 в 2, дорогие друзья. Без лекарей у нас находится команда Silence, Что делает этот раунд практически невыигрываемым. И, уничтожены. пожалуйста, даблкил от Имрина. 7-5. Ну, вот я полностью, наверное, соглашусь. Да? Соглашусь э, с Экзетом. Действительно, матч интересный. интерес То есть, если предыдущие матчи, они более читаемые, то здесь как-то вот и интрига, во-первых, держится. Ну, а держащаяся интрига это, само собой, плюс ко всему. И плюс, да, действительно, здесь идет работа по раскидкам. Какая-то позиционная э, борьба между командами не только в перестрелке, Oh. <laughs> красиво, красиво Красиво сняли голубоглазку Однако ревайв моментальный Нефилим в молты утопит голубоглазку Вновь Там невзирая на то, что тут же был ревайв Опять надо уже ревайвить по факту Минус от Лэмберта И Масяня шлеп Голубоглазка вновь живет. Маркинов теперь еще спасти, и было бы вообще все хорошо для мятежной скорби. Но пока команда Сайленс в перевесе на одного игрока. Тейлинс убивает Имрина, и начинаются подкаты, бомба и какие-то боевые действия на первой точке. Встает бомба. Игрокам обороны срочно нужно перетягиваться в эту позицию. Промах досаднейший от Нефилима. Второе попадание, все, вернее, второй выстрел все-таки попадание. Команда Косичка убивает. Тебя... Не успеваю вам его даже Мистер переключить. Выполнено. Очень быстро его убивают. И это это 8... восьмой... А, 8-5, вернее, не восьмой, а 8-5, дорогие начался. друзья. Ну, борьба действительно прям не на жизнь, а на смерть. Очень жестко сейчас все идет. Ну, вторая точка, видимо, выбрана э, командой Silence. Э, по всей видимости, именно сюда решили зайти. Кстати, им вполне себе неплохо позволяет сюда зайти. Не успевает поставить бомбу лявик. И по результату там как бы вообще очень все плохо. Скорее всего, наверное, это была ошибка. Вот так быстро на морозе попытаться зайти и на ноге там что-то зарулить. Нефилим еще, конечно, попотеет. Но Нефилим 1-4 дело в этом. И да, врага. успевает Нефилим сделать двоих. Еще двоих сделать не успевает. 8-6. Так вот, о чем я? Как мне кажется, что вот эта беготня, именно не беготня, а вот неподготовленный выход. То есть мы зашли. Почему? Потому что точка была свободна. А не потому, что мы выиграли борьбу на ней. Ну и, естественно, спровоцировали ретейк. Достаточно скорый и жесткий. Там из окна, как просто посыпались. Соперники, и что с ними сделать, пока непонятно, потому что мы стоим, ставим бомбу в этот момент. Тейлинс убивает Лявика. Имрин минус Нефилим. Ну, опять же, Нефилима поднимают. Лэмберт, Нефилим по минусу. Голубоглазку убили, но тут же подняли. Команды все очень оперативно. И 8-7. Вуаля! Молниеносном уничтожали друг друга на точке 2. И по результату этого вот, всего вот этого вот потрошения. А, Все-таки. Перевес сохраняется по-прежнему по взятым раундам, но он уже не столь очевиден, тем более в атаку теперь переходит э, та самая мятежная скорбь, маркин ТВ минус Тигр в тайге, нефилим минус Иврин, и что-то как-то, кстати, сломалось у команд позиционного, здесь особо больше ничего нет, все перешло, в принципе, в чуть более банальный... Раш, да, то есть как бы все бегают, агрессивно пытаются кого-то убивать, не уже не очень хотят играть позиционно, и нефилимс со снайперской Уничтожь. винтовкой реализует, реализует свой авик, замечательно, грамотно, красиво, 9-7, что самое главное, Раунд красиво, начался. каждый выстрел со снайперской винтовки, я, если вдруг кто-то не знает, являюсь большим фанатом как раз-таки именно в любой игре позиции снайперов, и поэтому всегда ценю хорошую снайперскую игру, когда... Снайпер минимум промахивается Это всегда замечательно Имрин Умудряется добежать до точки И даже еще и умудряется Лэперта убить Конечно, не удается выжить, потому что соперник здесь был не один Что, что на самом деле совсем не удивительно Не филим На дробовике еще один минус, косячок Опять не успеваю косячка вам включить Господи, я постоянно хочу включить косячка И он в этот момент, когда я на него переключаюсь, умирает Совпадение, не думаю. Ну, для Сайленс остается всего-навсего один раунд до победы. Три раунда необходимо взять команде э, мятежная Скорпита да. опять я забыл, как их зовут. Метежная Скорбь. Три раунда до овертайма, только лишь. То есть, это не говорит о победе. Это говорит лишь о овертаймах. Голубоглазко хороший выстрел. Минус Тейлинс. Но скорее всего, опять же, Тейлинс поднимут. Да, тигр там уже на всех На всех парах несется поднимать И успеет таки поднять Но при этом, конечно, скорее всего будет потеряна Вторая точка Хотя, может, даже и, и без разницы, что она будет потеряна Абсолютно это Ничего не имеет Под собой Косичок, наконец-то успеваем вам его включить Этого самого косячка. Ну что, а кимба в его руках Минуслявик. Ну, тяжело, конечно, мансить да, нужно, но... Нужно было догадаться, а где же еще соперник один, да? По одному-то была точная информация, а вот по второму не было. И в результате открылся под позицию второго, но, к сожалению, там был снайпер. И если бы он знал, что там был бы снайпер, скорее всего, наверное, открывался бы под позицию первого. Второго уже после как-то пытался бы выкуривать. Ну, так или иначе, на этом заканчивается первая карта. Победа команды Silence. У нас товарищ XZ писал, что Silence выиграет и угадал. Угадал. Вот он, анализ.